Всем привет! Это видео о том, что такое режим инкогнито в браузерах Google Chrome и Яндекс Браузер, приватный просмотр в Opera и Mozilla Firefox, а также окно InPrivate в Microsoft Edge. Поговорим о том, как они работают, а также как их включить, отключить и использовать. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу.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 Браузер при посещении тех или иных ресурсов в интернете собирает определенное количество сведений о действиях пользователя. Приватный же режим работы браузера – это такой режим при использовании которого в браузере не сохраняются данные о посещенных сайтах и поисковых запросах. Просмотренные страницы и загруженные файлы не сохраняются в журналах браузера и загрузок. Все новые файлы cookie удаляются сразу после закрытия всех открытых анонимных окон. Все основные браузеры поддерживают приватный режим, который называется в браузерах по-разному. Чтобы запустить его в Google Chrome, перейдите в меню и выберите новое окно в режиме инкогнито. Также, как видим, режим инкогнито браузера Chrome можно запустить нажатием сочетания клавиш Ctrl, Shift, N. Видео о горячих клавишах браузера уже есть на нашем канале. Ссылка в описании. Если вам нужно посмотреть какую-то ссылку, но вы не хотите, например, чтобы вас в дальнейшем преследовали рекламные баннеры то ее также можно открыть в режиме инкогнита. Для этого кликните по ней правой кнопкой мыши и выберите Открыть ссылку в окне в режиме инкогнита. В результате откроется окно или страница в режиме инкогнита. Окно в режиме инкогнита, как правило, отличается от обычного окна браузера интерфейсом или специальными обозначениями. В случае с Google Chrome, как видим, окно в режиме инкогнита имеет темную тему и отмечено значком в виде человечка в очках и шляпе. Чтобы выйти из данного режима, достаточно просто закрыть окно. Теперь давайте проверим, отобразились ли открытые только что в режиме инкогнито окна в истории браузера. Как видим, нет. Все описанное в равной мере относится и ко всем остальным популярным браузерам, с единственным отличием в названии приватного режима. Так, чтобы открыть режим инкогнита в Яндекс браузере, войдите в настройки Яндекс браузера и выберите режим инкогнита или нажмите одновременно на клавиши Ctrl, Shift, N. Можно также щелкнуть правой кнопкой мыши по значку браузера на панели задач и выбрать пункт «Новое окно в режиме инкогнито». После клика по ссылке правой кнопкой мыши выберите «Открыть ссылку в режиме инкогнито». В случае с индекс-браузером, как видим, окно в режиме инкогнито имеет темный окрас и отмечено значком в виде очков возле меню браузера. Режим инкогнито в опере называется «Приватный просмотр». Есть несколько вариантов войти в приватный просмотр в браузере Opera. Нажмите на кнопку меню и выберите пункт Создать приватное окно или нажмите на клавиатуре на Ctrl-Shift-N. Правой кнопкой мыши нажмите на панели задач на значок браузера Opera, а затем выберите Создать приватное окно. Кликните по ссылке правой кнопкой мыши, нажмите Открыть в приватном окне. После закрытия окна браузера в режиме инкогнита все данные будут удалены. Для обеспечения большей конфиденциальности можно использовать VPN, который встроен в браузер Opera. О том, что такое VPN и как им пользоваться, я уже рассказывал в одном из видео. Ссылка на него будет в описании. Режим инкогнита в Mozilla также называется приватный просмотр. Войти в приватный просмотр в Firefox можно следующими способами. Нажмите меню, а затем на приватное окно. Также можно открыть с помощью сочетания клавиш, только в случае с Mozilla это будет Ctrl, Shift, P. После нажатия на значок браузера Mozilla Firefox на панели задач выберите новое приватное окно. Щелкните правой кнопкой мыши по ссылке и выберите пункт «Открыть ссылку в новом приватном окне». В браузере Mozilla Firefox в режиме «Приватный просмотр» также включена защита от отслеживания, чтобы запретить некоторым сайтам использовать трекеры, собирающие информацию о поведении пользователя. В браузере Microsoft Edge режим Incognito называется «Просмотр in private. Включить режим inPrivate в браузере Microsoft Edge также можно несколькими способами. Войдите в «Параметры» и нажмите на пункт «Новое окно inPrivate». На панели задач кликните по значку браузера Edge правой кнопкой мыши и выберите пункт контекстного меню «Новое окно inPrivate». Для включения режима приватного просмотра с помощью сочетания клавиш в Edge, как и в Mozilla, нажмите Ctrl-Shift-P. После этого в Edge откроется окно InPrivate. Чтобы выйти из приватного режима работы любого браузера, достаточно закрыть такое приватное окно. После этого все следы пользователя будут удалены из браузера. Но имейте в виду, что сайты, которые вы посещаете, могут также сохранять информацию о пользователе. Также после выхода из приватного режима браузера все скачанные на компьютер файлы останутся на нем. Например, если вы в режиме инкогнито войдете в свой аккаунт в Google, Дальнейшие запросы веб-поиска будут регистрироваться в истории веб-поиска Google. В таком случае, чтобы предотвратить хранение истории поиска в аккаунте Google, нужно приостановить отслеживание вашей истории веб-поиска Google или очистить его. О том, как сделать это, я уже детально рассказывал в своем предыдущем ролике. Ссылку на него я оставлю в описании. Если говорить о мобильных версиях браузеров, то, как правило, если в версии браузера для ПК присутствует приватный режим, то он также доступен и в его мобильной версии. Запустить его можно как из меню браузера, так и из подтекстного меню ссылки, вызвать которое можно нажатием и удерживанием пальца на нужной ссылке. Названия и функции мобильной версии приватного режима браузера такие же, как и на ПК. На этом все. Если данное видео было полезным для вас, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.